Да ты прикалываешься? Это что, реально Android на iPhone? Да ладно тебе, только не надо говорить, что ты никогда не хотел попользоваться Android-лаунчером на своем iPhone Самый самой в мире операционной системой iOS 14. Специально для таких извращенцев, как мы с тобой, прямо сейчас покажу, как установить Android-лаунчер на твой iPhone. Давай так, я показываю способ установки Android-лаунчера на твой iPhone без компьютера и jailbreak'а, если у тебя все получается, все установилось и все работает, тогда ты ставишь лайк этому ролику и подписываешься на канал. Но ну, а если нет, то соответственно дизлайк и пишешь пишешь какой-нибудь гневный комментарий в стиле «фу, отписка, продался, скатился» и так далее. Все, что нам необходимо сделать для установки лаунчеров в стиле Android на наш iPhone, это перейти по ссылке в описании к этому видео и открыть соответствующую страничку в браузере Safari. Далее открывшуюся вкладку необходимо запомнить на нашем устройстве, путем добавления этой страницы в качестве иконки на рабочем столе, затем страница автоматически добавится на рабочий стол нашего устройства и будет выглядеть точь-в-точь, -точь, как и все другие приложения. Остается дело за малым и мы уже на финишной прямой. Запускаем приложение, соглашаемся со всеми условиями и нажимаем на кнопочку Let's Go. Вуаля, лаунчер Android на нашем айфоне установлен. Безусловно, это неполноценный рабочий Android в чистом виде. Это рекламная кампания Samsung, которая при помощи UI-интерфейса Android на айфоне демонстрирует возможности этой операционной системы. Примечательно, что если мы нажмем на поисковую строчку Google на главной странице лаунчера, страница автоматически выведет пользователя на ассортимент смартфонов линейки Galaxy для покупки данных устройств. Несмотря на то, что по сути это болванка, 95% опций здесь недоступны, определенной части функции приложений работают, что дает хотя бы маломальское представление пользователя iOS об экосистеме Android. Например, можно зайти в настройки магазин приложений или вовсе изменить тему оформления. Разработчики заморочились и сделали имитацию настолько качественной, что пользователю даже будут приходить соответствующие уведомления, входящие вызовы с соответствующим звуковым сопровождением. Так, ну и чего? Мы с тобой договаривались. Если у тебя все работает и все получилось, ставь лайк этому ролику и подписывайся на канал. Но если нет, то дизлайк и соответственно пиши гневный комментарий под этим видео. Ты смотрел канал? Apple Finder, а я его ведущий Артем. До встречи в следующих выпусках. Пока!